Всем доброго времени суток, друзья! Насмотренность. В среде фотографов и визуал-блогеров это слово встречается довольно часто. Но что же оно означает? Смысл этого понятия весьма прост. Насмотренность – это весь наш визуальный опыт, исходя из которого мы формируем свой вкус и общее представление об эстетике. Целыми днями в ходе своей жизнедеятельности мы видим различные картинки. Природа, архитектура, люди, предметы и так далее. Иной раз мы можем намеренно просматривать какие-то визуальные образы. Будь то фотографии, интернет-сайты, фильмы, какие-то арт-инсталляции, произведения искусства и прочее. Все, что мы отсмотрели, откладывается в наш внутренний визуальный банк. В нем это все сортируется, исходя из наших ценностей и представлений о прекрасном. Что-то для нас становится более значимым, и эти образы мы затем сможем легче находить в окружающем мире. Что-то менее значимым, и эти образы мы быстрее забываем. Для творчества насмотренность крайне важна, ведь на самом деле, когда мы творим, мы не создаем что-то с нуля, а собираем конструктор из образов и форм, воспринятых нами ранее. Соответственно, чем богаче наш визуальный опыт, тем больше рабочего материала для нашего внутреннего конструктора, из которого мы можем что-то собрать. Как развивать насмотренность? Звучит банально, но нужно просто внимательнее смотреть на окружающий мир, впитывать в себя как можно больше образов, формировать чувство вкуса и сортировать все эти образы по значимости. Несомненно, полезно иметь не только внутренний банк визуальных образов, но и внешний. То бишь пространство, где мы могли бы сохранять заинтересовавшие нас визуальные образы, а затем периодически пересматривать их, что-то добавлять, а что-то и выбрасывать. Пространство это может быть как реальным в виде какого-то мудборда, так и виртуальным. Например, в Инстаграме есть волшебная кнопка «Сохранить», а также полно различных прочих сервисов типа «Пинтерест». В конце концов, заинтересовавшие нас картинки мы можем сохранять даже на жесткий диск своего компьютера. По мере расширения этого банка данных и развития наших творческих способностей, мы сможем создавать все более и более креативный продукт и параллельно находить свой собственный стиль в творческой работе. Дорогой зритель, а как ты формируешь свою насмотренность? Пиши об этом в комментариях. Также не забывай подписываться на мой канал и мой инстаграм-аккаунт. Спасибо тебе за просмотр, пока-пока и до встречи в новых видосах.